Всем привет! Сегодня будем готовить очень быстрое и вкусное блюдо из тыквы. Такую запеченную ароматную тыкву можно подавать как самостоятельное блюдо, так и в качестве гарнира. Для приготовления нам понадобится тыква, семена кунжута, сухой чеснок, базилик, соль, смесь перцев, сахар и подсолнечное масло. Точное количество всех ингредиентов смотрите в описании под видео. Тыкву разрезаем пополам затем удаляем из каждой половинки семена и мякоть теперь очищенную тыкву нарезаем такими не широкими полосками толщиной примерно 1 сантиметр Каждую дольку очищаем от кожицы. Делать это можно с помощью ножа или при помощи чистки для овощей. Очищенную тыкву нарезаем небольшими порционными кусочками. готовим заправку высыпаем в миску чеснок базилик соль перец сахар вливаем подсолнечное масло и хорошо перемешиваем сухой чеснок можно заменить на свежий достаточно будет 4-5 зубчиков свежего чеснока порезанную тыкву перекладываем в миску вливаем туда заправку и хорошо перемешиваем Подготовленную тыкву перекладываем в форму для запекания. Распределяем в один слой. Посыпаем кунжутом. И отправляем в духовку. Духовка нагрета до 200 градусов. Будем выпекать примерно полчаса. До мягкости тыквы. Прошло 35 минут, тыква наша стала мягкой, можно подавать к столу. Вот и все, вкуснейшая запеченная ароматная тыква готова. Приятного аппетита и пусть вам будет вкусно. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, жмите колокольчик и подписывайтесь на наш канал.